Trianex Real Business Team Всем привет! Меня зовут Ася Стрельцова. Это видео я записываю специально для команды Trianex. Сегодня вы узнаете, как установить автоматическое добавление тегов для продвижения вашего видео на канале YouTube. Для этого вам надо перейти в менеджер видео и открыть раздел «Каналы». Выбираете вкладку «Загрузка видео» Что это значит? Это значит, при каждом загружаемом видео в ваших тегах будут автоматически появляться уже добавленные сюда теги. И с учетом вашей тематики видео вы будете добавлять какие-то другие. Ну, как пример. Я запишу. Каждый тег добавляется через запятую. Также вы сможете добавить сюда свое описание. Описание к видео вы сможете менять, а сюда загрузить ссылки на ваши каналы, на ваши социальные сети, на ваши контактные данные. После чего нажимаете кнопочку «Сохранить». Внесенные изменения сохранены и теперь проверим, как это действует на практике. Для этого мы нажимаем кнопку «Добавить видео» и выбираем нужный файл. Можно его загрузить, кликнуть здесь, и выбрав файл на компьютере. Или же просто перенести с помощью мышки в это поле. Вот, друзья, вы видите, что у нас уже автоматически добавились теги, как пример, которые мы задали в загрузках видео. И также, если вы там добавили описание, то у вас здесь будет появляться описание. Теги необходимо добавлять каждому видео. Именно по этим ключевым запросам будут находить именно ваши видео. И, соответственно, ваше видео будет продвигаться по этим запросам для пользователей. Друзья, если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Ася Стрецова. Всего доброго! Трианекс. Реал-бизнес-тим.